Всем привет! С вами Камиля Харисова и это «Универньюз» с последними новостями из жизни университета. Сегодня ты увидишь! Десятый форум директоров институтов и классов Конфуция начал свою работу. В чьих руках власть? Молодые юристы предложили новые корректировки в законодательство. Где начинается гармония? Тибетский лама 21 века встретился со студентами. 27 мая в КРК «Пирамида» собрались самые лучшие знатоки школьных предметов со всего Татарстана. 115 школьников, показавших высшие результаты в предметных олимпиадах, получили свои заслуженные награды из рук ректора КФУ и других глав ведущих вузов региона, а также представители республиканских органов власти. Подробности далее.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 А с лицея имени Лобачевского целых 12. Организаторы и участники мероприятия напутствовали выпускников успешно сдать единый государственный экзамен, чтобы окончательно закрепить победный результат. Аделя Шамилова, Универньюз. Казанский федеральный объединил ведущих преподавателей китайского языка и культуры, работающих в России. Насколько особый вклад внес КФУ в развитие межгосударственного взаимодействия и выстраиванию моста между странами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 Адель Шмилова, Роман Самарин, Универньюз. Что первое приходит вам на ум при слове ⁇ Китай ⁇ Китайская стена или гора Тибета? В Казанском федеральном университете прошел шестой всероссийский студенческий конкурс по китайскому языку. Китайский язык ⁇ это мост. О всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. 26 мая в Большом зале Уникса прошел всероссийский студенческий конкурс на знание китайского языка. Китайский язык – это мост. Китай – это страна контрастов, страна с огромной историей и разнообразной культурой. И у пришедших гостей была возможность познакомиться с ней поближе, не уезжая при этом за границу. В этом году участниками конкурса стали студенты-китаисты со всей России. КФУ представил 5 студентов Института международных отношений. Директор Высшей школы международных отношений и востоковедения рассказала о подробностях мероприятия. Достаточно хорошая возможность а, представить Казанский федеральный университет на фоне университета. И, конечно, сейчас а, в большой школе отношения в комедии нет. Есть такая тенденция, мы стараемся проводить все российские знаковые олимпиады и конкурсы по восточным языкам в стенах нашего родного университета. Это, конечно же, в первую очередь помогает поднять уровень самого знания языка нашими студентами, держит, так скажем, в тонусе нас, развивая добрую такую конкуренцию. Ну и, конечно, служит хорошей возможностью для популяризации института и университета в целом. Конкурс дал возможность лучше студентам страны продемонстрировать уровень владения китайским языком, знания в области культуры, истории, искусства, музыки, литературы Китая. Способствует обмену опытом и стимулирует интерес к изучению языка, позволяя глубже проникнуться духом китайского языка и культуры. Аурелия Молодые юристы Казанского университета настоятельно предлагают внести значимые изменения в Уголовный, Семейный и Гражданский кодексы Российской Федерации. Все подробности возможных корректировок вы узнаете прямо сейчас. Я о комплексном в Казанском федеральном завершился конкурс законотворческих инициатив знаю, молодежи был. парламент 2030. В этом году конкурс был поддержан депутатами Государственной Думы Российской Федерации, вам, Государственного я Совета я Республики я Татарстан, Молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации. Все это проходит в рамках деловой игры, когда каждый из присутствующих молодых ребят может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 Участвовать в нем было действительно интересно. Также данный конкурс поддерживается такими авторитетными людьми нашей республики. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. КФУ посетил настоящий тибетский ламан 21 века. Какими знаниями он поделился со студентами, узнаешь в нашем сюжете.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 Состоянию, которое свободно от двойственности и разделения. Елизавета Евтефеева, Роман Самарин, Универньюз. С вами были Универ News. Не забывайте следить за нами в наших социальных сетях. Пока!